Ну что, всем привет! Сегодня очередной апдейт о том, как я готовлюсь к ШАДу и пытаюсь сюда поступить. Что произошло за последнюю неделю? Ну, во-первых, я сдал тест, пришли результаты вчера. Во-вторых, я назначил экзамен на 9 июня. Можно было назначить по раньше, но мне чем больше готовиться, тем лучше. И в-третьих, пришли мои любимые книжки. Вот их сколько. Не все еще пришли, еще должны прийти Анти Демидовичи, мне их приведет Дима, и Корман, это такая здоровая книга по алгоритмам, она придет тоже чуть позже на следующей неделе. Вот так вот, книжки пришли, теперь я могу заниматься не только практикой, но и теорией, чем я, собственно, и занимаюсь. Вот это все мне нужно будет прочесть до экзамена. Я не знаю, насколько у меня это получится, но надеюсь, что выйдет. Тем более, что некоторые книги, вот там, например, статистику, там, математику, вот эту, я уже читал, потому что это книги мои с университета. Так, продолжаем разговор. Собственно, вот здесь посмотрите обновленный результат по задачам. Те задачи, которые я решил, которые не решил. Собственно, к концу 8 июня у меня должно быть здесь все готово. И кроме того, вот примерный график того, как я буду готовиться в ближайшие дни. Поскольку осталось всего на все три недели, нужно понять, чем я занимаюсь в каждый конкретный день. Что я, когда я уделяю время практике, когда теории, что конкретно я делаю по теории, что конкретно по практике. План достаточно амбициозный, поскольку я собираюсь почти каждый день разбирать по одному из прошлых тестов ШАДА. Они достаточно сложные. Но я надеюсь, что получится. Но если нет, придется, конечно, тогда поднажать. Вот, собственно, апдейт. А основная идея, которую я подчеркнул для себя за последние там, несколько недель подготовки, заключается в том, что нужно готовиться с помощью других людей не нужно пытаться решить все самому, думая, что ты сам умный. Я так делал раньше всегда, когда готовился к Олимпиадам, когда решал домашние задания в школе, когда готовился к экзаменам в ВУЗе, наверное, даже. Но это было достаточно неэффективно, во-первых, потому что я тратил много времени, не мог разобраться, как решать, и даже когда я разбирался, в итоге оказалось, что время потрачено. И не все задачи я мог решить. Но я не хотел признать, что я не могу решить сам, и я бился, бился, бился сколько можно. Сейчас, мне кажется, я стал немножко поумнее. И я стал понимать, что я не самый умный. И это окей. Нужно искать людей, которые умнее меня. Тем более, что их, к счастью, очень много. И я стал их находить. И когда я стал их находить, я стал их просить мне помочь. И процесс ускорился, стал более эффективным. Под помощью я понимаю, на самом деле, две вещи. Первая вещь – это поиск уже готовых ответов в интернете. Ну, это, я думаю, все делают прям обязательно. A must, что можно Назвать. И вторая вещь – это спрашивать умных людей, если ответ не смог найти на первой фазе поиска в интернете. Что касается поиска в интернете, я перерыл уже все форумы DXDY, это типа форума Uptalk, только про математику и физику. Перерыл Stack Exchange, Stack Overflow по математике, по статистике, по программированию. И среди кучи задач нашел те, которые мне нужны по шату Здорово. Если я не могу решить задачу, я иду туда, нахожу решение, становится гораздо легче. Бывает, что задач, задачу я не могу решить все равно, даже несмотря на то, что гуглил, долго искал решение, просто потому что его там еще нет. Ну что тогда я делаю? Я тогда обращаюсь к куче умных людей, которые умеют разбираться с этими задачами лучше, чем я, и прошу их помочь. За все это время я уже успел очень активно поработать с Димой, и он мне здорово объяснил много всяких э, приемов по Линалу, Матану и Терверу. Я успел помучить своего младшего брата, который программист в Америке, и который мне в а, час ночи доказывал, как решать там, алгоритмическую задачу, и в итоге он очень здорово решил. Э, я мучил своих любимых подписчиков в э, ВКонтакте и Фейсбуке, прося их помочь, и найдя там очень классное решение, кстати. Я писал вопросы в Stack Exchange, Mass Stack Exchange, и мучил там людей. И мне даже там писали очень хорошие ответы. И теперь я зарегистрирую даже на Mass Stack Exchange. И я даже решил помучить Максима Бабенко. Это одного, один из ведущих преподавателей Шада, написав ему вопрос, на что он мне говорит, «А, зачем ты пишешь вопрос? Это же такая мелочь, он не ответит». Он действительно не ответил, но всегда нужно пробовать, поскольку если не попробуешь, не ответит точно и агрегирую вот эту всю мудрость вокруг меня, которая была там и от друзей, и от знакомых, и от интернета, от всего, от всего, от всего, у меня получается делать некий прогресс по задачам, даже несмотря на то, что я Никогда не проходил формальный курс, например, Линала полноценный. Или Матан у меня был тоже не такой, как на Мехмате. Тервер тоже был сокращенный. Но теперь, теперь у меня получается с ними разобраться. Потому что они использую не свои мозги, не только свои мозги, но и мозги других людей. И у них пытаюсь учиться. И, блин, ребят, это очень эффективно, Поэтому советую вам. Никогда не считайте себя самыми умными. И если есть возможность, обязательно обращайтесь за помощью. Это очень сильно сэкономит вам время и позволит построить связи, которые в дальнейшем пригодятся. Да вообще просто подружиться с людьми. Напоследок, задача с интервью в шаг. Я на интервью еще не был, но нашел задачи с прошлых лет. Пьяница выходит из бара, и на расстоянии 10 шагов справа от него пропасть. В каждый момент времени он идет либо налево один шаг, либо один шаг направо с вероятностью 0,5. Вопрос. Какова вероятность того, что пьяница свалится в пропасть? Ответ вы узнаете в следующем влоге. А сейчас пока.